Здравствуй еще раз, с тобой Тимофей Стадник. И в этом коротком видео я тебе расскажу о первом модуле, который называется Стандарт или Инфопродукт. Этот модуль длится около 10 дней, там будет несколько занятий, какие-то мы проведем онлайн, какие-то материалы дополнительно для тебя запишу, но они такие бонусные материалы будут. Что? Если ты пройдешь этот модуль, у тебя будет свой инфопродукт. Да, твой первый инфопродукт, там не супер-пупер какой-то там на 10-20 дисках, но будет твой инфопродукт. Что мы сделаем? Мы, во-первых, Повыбираем тему. Я тебе расскажу то, что касается своих целей, если ты еще тренинги мои по призванию не проходил, чтобы ты выбрал именно такой бизнес, чтобы он был основан на любимом деле, на хобби, на то, что тебе нравится, чтобы ты его не ради денег выбирал, да, потому что это многие люди ошибку делают, они бизнес выбирают ну, из-за денег. Они думают, что деньги есть, я туда пойду. Но если где-то есть деньги, это не значит, что ты там их сможешь заработать. Ты сможешь их там заработать, если ты будешь заниматься тем, то, что называется твое дело, то, что тебе нравится, и то, что тебе приносит удовольствие. Поэтому мы поищем вот это направление, нишу, тему, мы поищем, потом ты что-то выберешь, мы протестируем, посмотрим, а есть ли там вообще деньги, и стоит ли туда вообще идти, а то не получится ли так, что ты как Буратино деньги закапываешь, и неизвестно, будет что-то вырастет, не вырастет. Вот Мы это все протестируем, посмотрим, и на выходе у тебя будет свой инфопродукт. Я тебе расскажу, как делать в текстовом варианте продукты, в PDF, как делать, аудио записывать, как это делать все видео. В общем, ну, как это вообще все происходит. И у тебя будет, вот, на выходе у тебя что-то типа такого. У тебя будет свой инфопродукт, который, ну, готовый к продаже. Ты можешь его продавать. Я тебе все расскажу. Как там обложки, как там диски, как там ты печатать можешь сам, как не сам. Как это все записать, как сделать меню, чтобы это все красиво выглядело, как это все упаковать. В общем, я тебе все покажу, на конкретных примерах у тебя будет прямо вообще пошаговая технология. Что у тебя в первом блоке будет? У тебя еще будет дополнительный сайт, где будут все материалы, там будет запись занятий. Если вдруг у тебя какой-то форс-мажор случится, там землетрясение, наводнение, ты не сможешь на занятии присутствовать, то, пожалуйста, там будут запись, будут домашние задания. Для тебя будет моя обратная связь. Вот. Это коротко о том, что тебя ждет в модуле стандарт. Под этим видео есть форма регистрации. Регистрируйся на тренинг. До встречи в онлайн тренинге.